Всем привет! Не могу сейчас не описать два комментария, которые так зацепили. Один забавный комментарий, что ребенку было три года, и он рассказывал, что он жил на Сатурне, у него был кот, у него был дом. Однажды налетел ураган, и он оказался на земле у своих родителей. Интересно. А у нас тоже... Я, во-первых, видела ребенка, который в три года отжигал на курсах английского языка, он такое вообще мог. И у нас в роду один, тоже в три года, родственник выучил иностранный язык до пяти лет и, сидя на горшке, научился читать на русском. А потом, когда он вырос, он уже не выучил ни одного иностранного, вот так непонятно и как. Второй комментарий был такой пронзительный буквально, почему славянские предки нам не помогают. Он был такой длинный, настолько много труда и эмоций, комментатор вложил, что нельзя, фу, нельзя просто пройти мимо. Почему же они нам не помогают? Но среди тех причин, там порядка полутора-десятка причин, Вероятных, и ни, ни об одной неизвестно, верна ли одна. Ни об одной неизвестно. Я хочу сказать этому зрителю. Знаете, Роберт Темпл еще писал о своей гипотезе, как он подтверждал, что, на Сири, что в Сириуса к нам были пришельцы. Древние изображения показывали Сириуса, древние послания, ой, Сириус Се которые текущая наука не находила. Сейчас Википедия до сих пор пишет, что Сириуса в два. До сих пор она в упор не хочет, а это может быть и есть губы. А науки со старая база. Википедия до сих пор пишет два Сириуса. И вот обнаруживается, что есть еще один Сириус. Его параметры там как-то совпадают. И Роберт Темпл вот так и обозначил, что гипотеза, когда она предугадывает, тогда она становится рабочей, тогда она научная. Если она не предугадывает, это все напрасно. Это напрасная трата времени. И э, комментатор, который пересмотрел, получается, 15 каналов, но ну, больше десяти, Думайте сами, вам нравится, что ну, это может быть просто интересно набрать много версий, но стоит ли оно того, если вы, вы же хотите результат? А предугадывает ли твой канал? Спросят у меня, а мой канал как раз предугадывает. Хроника хищных городов появляется женщина в красном. Женщина в красном э, назначает там э, торги работорговцев там. Рынок рабами, она назначает цену 50, 50 это Сириус, там четко идет медведицу, там не нашла, Орион, Сириус, Солнца козерог Орион, Сириус, Солнца эти воины. Я, видя эту женщину, я говорю, если она красно-белая пчела, значит она погибнет в этом фильме, на чем-то круглом или овальном, либо будет аллегория разрушения колец Сатурна, что-то разрушится или как-то еще. Вот смотрю этот фильм, она действи действительно погибает, Вот как такое можно знать, на, на овальном балконе огромном, таких балконов в природе я не видела, но для фильма нарисовали огромный овальный балкон, большое колесо. В это время стена, в которую там пробиваются пришельцы, она слегка раздвигается, из нее выходит свет. То есть аллегория разрушения на, нарушения, неполного разрушения. Аллегория нарушения колец Сатурна. Я еще по Евровидению не уговорила, после чего мне сказали не зазнавайтесь, не зазнавайтесь. Этот банк продолжает пополняться, и я даже не знаю, надо ли говорить, но вот так. У меня подтверждается. И среди тех версий, что вы написали, не, не было еще нескольких. Версия тюрьмы, и может быть мы реально виноваты и не хотим даже вспоминать. Версия э, разделения, что мы добровольно сюда пришли, чтобы получить определенный опыт. И больше всего меня повеселила, и на самом деле понравилась версия, что здесь элитная игра самая... Дорогая, что сюда уже не воплощают всех желающих. Сюда очередь, и только состоятельные души могут сюда попасть. Что здесь самое крутое на самом деле. Эта версия мне понравилась. Согласитесь, смотря под каким углом посмотреть. Я понимаю вашу панику. У нас еще вчера были бомбежки. Близко вообще, страшно. И нервы сдают, и начинаешь вот так жаловаться, тебе кажется, все плохо и все. Но я вам хочу рассказать, что мы действительно в очень удивительное время живем. Я сейчас недавно составила пазл, и реально, реально, <толкно> тот самый ребенок воплощен, я знаю, кто это. И вот я с вечера составила картину, а следующим утром у меня впервые в жизни, насколько я помню, из уха потекла кровь. То есть, наверное, угадала. Тот самый ребенок, таки, да, это Афина. Фильм «Мягущие по лезвию». Там другие каналы неправильно перевели дату. Это не 10 июня, а 6 октября. 6 октября и рожденные в октябре думают, что это весы, а это на самом деле дева. Знаки у нас перекручены примерно на один знак. Даже тут подвох. Это Дева. Имя мне выдал один путешествующий кальмар. Предположительно, кальмар, что это Мария. И так получается Дева Мария. Помните, мы разбирали клип Дева Мария. Там, где был нимб из веток деревянных. Помните другой клип, где я не помню имен уже, уж извините, этих исполнителей. Это будет долго, если я буду искать. И картинки нет сил моральных подбирать сейчас картинки. Но вы помните, беременная женщина босиком в такой рыже-желтой ткани ходит по музею и смотрит на иконы. Опять Дева Мария, в конце она становится перед огромным изображением, сдирает ткань, и там рыжий ребенок. Рыжий-желтый цвет, тоже я специально об этом говорю, это один из символов. В, бегущем, в фильме «Бегущие по лезвию», где указана дата 6.10.21, там такой выраженный желтый цвет С начала и до конца фильмов идет либо серое такое повествование, либо желтые помещения. Там же упоминается, когда встречается... Вот этот мужчина, к которому приходит мать особенного ребенка и запись их голосов. «Вам нравится сова?» Ответ «Какая искусственная?» «Сова символ Афины» и вот эта дата. И обсуждение «Мальчик или девочка?» И дальше оказывается, что это девочка. «В легендах Афина выступала против Зевса, сперва на стороне Зевса, потом против». Если смотреть по тому, как я вижу через фильмы и легенды, то получается, что составители греческих легенд симпатизируют откровенно Афине, наделяя ее самыми лучшими качествами. Кроме того момента, когда она в одной истории с Посейдоном, знаменитая история Посейдон, Гидра и Афина, там они показали подонками их обоих. Там Афина вызывает раздражение. Так составители легенд аккуратно, совершенно осознанно выразили свое отношение к Афине, и в какой момент она и мне нравится? Если брать фильмы иллюминатов, там получается формула совершенно обратная, и в отношении Посейдона, который в греческих легендах ужасный просто. Сегодня в фильмах это роскошный аквамен. Что касается Афины, ее персонаж э, в непонятном значении до тех пор, пока не отворачивается против там, некоторого отца, о котором она что-то узнала. И в этот момент э, иллюминаты в своих фильмах показывают ее классный и круто. Еще там э, аллегория или нет, э, там присутствует парень, э, который меняет мнение Афины у отце. Такой вот набор интересных символов, и на картине Палады Кентавр она беременна. И защита Осириса. Символы Афины. Я не думаю, что будет сложно найти этого ребенка, если он действительно родился, потому что у нас в городе на этот период сделали такие... Ну, как бы дизайн города, такие фигуры с определенными символами. И я месяцами ходила мимо и думала, а почему, почему. Вот только недавно сложился, сложилась полная конструкция. Это действительно так праздновали рождение Фены 4, 6 октября 2021 года. В течение года стояли эти выставки. Ну, так вот, наверное, несложно найти такого ребенка. Рыжий, дата известна, начало октября. Имя Мария. Дева Мария. Мы, мы думаем, что это весы, но там дева приходится на это время. Может быть, элитные королевские какие-то корни, родословные. Не исключено, по крайней мере. В любом случае, рыжую девочку можно не искать на континентах, где рыжих людей очень мало. То есть поиск сужается. Но дополнительные ее символы, которые можно обнаружить из фильмов и из старых картин, это отметка возле правого плеча или травмы, или что это. Отметка возле правого плеча. Она стреляет. Дальше кони-лошади. Или кентавр, тоже как аллегория коня. Рыжий, желто-золотой цвет, дерево иногда это сухие ветки. Дерево. И сова. Ну, сова, кентавры это про кентавров я говорила, что это коты, сова похожа на кота. Из того, что мне кажется, заметным сегодня ее поддерживает Асирис. Какова цель вот этого воплощения? Может, она хочет просто встретить 32-й год, то есть по датам можно просчитать время, или другая цель. В любом случае, родословная, в которой она, возможно, родилась, ощущает себя сегодня самыми крутыми на планете, потому что рождение богини, реально богини, вот иллюминаты отмечают так шумно, что даже установки в городах и э, певцы-исполнители публикуют у себя вот эти же символы. Вы помните, с чего началось мое распутывание этой темы? Это Бедва опубликовал странный как бы мультик с расколом головы. Тогда еще пришло, я не думала, что это тот самый ребенок, о котором столько публикуют. Все исполнители, у кого беременность или специально беременность под это время, там и... Э, и номера в ванных, и вот такие вот прогулки по музеям, и еще какие-то беременности. вот помните, там, где киборг, тоже беременность в конце. Это все встреча Афены, очевидно, что для посвященных это очень-очень значимая дата, это значимое событие, и в, в него, чтобы его отметить, вот можно сделать вывод, что в него вложили средства. И отмечали это минимум год, стояли эти конструкции. Так что, вот вы жалуетесь, когда же нас отсюда вытащат, а у нас самое интересное только начинается. Реальная греческая богиня, та самая Афина, вот сейчас, возможно, рождена уже на земле. И э, если она среди простых людей, то ей конец, потому что ее все будут искать скорее всего, она все-таки в какой-то привилегированной семье, за семью заборами. Но даже со стороны в новостях мы где-то найдем эту родословную, которая родила этого ребенка. Это будет где-то заметно. И потом будет видно самого ребенка, возможно. Возможно, она родилась не для того, чтобы прожить жизнь тихо. А может быть и нет, не знаю. Мелькают мысли, предсказания о русском царе, предсказания об Антихристе, о царе, который противостоит Антихристу. Может ли случиться так, что она как раз кто-то из них или оба сразу, <с> кто его знает. Но в легенде там Посейдон, Гидра и Афина, убирая глаголы, просто кто участники, вспоминается невольно «Сатана, зверь и Антихрист». Строго говоря, ее поддерживает Асирис, и у нее родословная, вот первая после «Наследника» Церера, мертва на данный момент. Так показывают в фильмах. То есть она чисто своей родословной могла бы претендовать на, на трон на планете Земля. И кто его знает, если бы боги отыграли такой, допустим, вариант сцены или нет. Или нет? Очень неожиданный поворот. Я не ожидала такую, такие версии. Но это все лишь версии. Всегда напоминаю. Если ошиблась, значит, не угадала. Но посмотрите вокруг. Символы Афины действительно. И в интернете, и просто на улицах. Это можно заметить. Это действительно большое событие. А вот к чему оно, к чему оно, те игроки, которые организуют такие вещи, они ведь не единственные игроки, и к чему будет какое-либо событие, зависит от всех игроков, только надо знать, как устроен мир, и понимать, чего хочешь. Так что всем, кто жалуется, что нас еще не вытащили, хочу сказать, есть такая версия, что мы здесь вообще в дамках. Мы тут лучше. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.